Приветствую уважаемых зрителей канала ⁇ Заметки нумизмата ⁇ Как уже говорил в одном из предыдущих выпусков, давайте немножечко с вами поговорим не только о монетах, но и о принципах коллекционирования, о терминах. Когда вы принимаете решение о некой системе своей коллекции, тогда-то вы становитесь, наверное, именно коллекционером-мумизматом, а не просто собирателем монет. Как я уже рассказывал тоже в одном из выпусков, моя личная коллекция началась просто с кошеля монет самых разных, разных стран, разных исторических периодов, хранившихся в моей семье. Никакой системы такая коллекция не имела, и коллекция, конечно, и называться не могла, хотя каждый волен называть так, как ему это нравится. И вот только тогда, когда у кучки монет появилась система, а коллекционер для себя выбрал направление, в котором он будет развивать, так как объять необъятное невозможно, тут-то и появляется уже нумизматика и нумизматическая коллекция. А принципов такой коллекции очень много. Если мы говорим вообще о монетах мира, то я знаю коллекционеров, которые взяли себе за идею собрать подборку монет всего мира. А ведь в мире около 200 государств, по крайней мере, 185 из них пользуются своими денежными знаками в данное время. Может быть даже и больше, потому что какие-то государства выпускают свои монеты, пусть в рекламных или сувенирных целях, и тем не менее эти монеты относятся к тому или иному государству. Иногда чеканится на заказ на монетных дворах других стран, так как понятно, совершенно не в каждом государстве такое предприятие, как Монетный двор есть. Итак, первый принцип по комплекту монет всего мира. И оказалось не так просто такой комплект собрать, так как монеты меняются, изменяется их дизайн. Во многих странах и происходят серьезные инфляционные процессы, поэтому буквально в соседних годах можно встретить похожие монеты с совершенно разным количеством нулей, но одинаковой покупательской способностью. Поэтому, казалось бы, простая задача по подборке монет каждой страны, не так легко решается, чтобы исполнить их ну, в каком-то едином контексте. Например, можно сказать, что большую ценность для коллекционеров представляют алюминиевые монеты, выпускавшиеся в оккупированной Франции в период Второй мировой войны. Для самих французов они скорее как неприятное напоминание, а для коллекционеров ценные Интересные предметы, относящиеся к конкретному историческому периоду, и таких примеров много. А можно собирать монеты по номиналам, выбрав, разумеется, какую-то одну страну. И тут возникает другая дилемма. Если мы берем, скажем, Российскую империю, даже не захватывая период советский, даже не захватывая современную Россию, лишь время правления династии Романовых, начиная с эпохи Петра I, проведшего реформу и подарившего таким образом России деньги, привычным нам понимание, монеты, точнее говоря. За это время сменилось много императоров, несколько раз происходили денежные реформы, и что же тогда собирать? Собрать по образцу монеты каждого императора? Вариант, но не всегда это возможно. Кроме того, в правлении одного и того же императора могли быть значительные отличия в дизайне монет. Ну, скажем, за время правления Николая I внешний вид монет медных, серебряных, да и золотых поменялся несколько раз, причем кардинально, и имея какую-то одну, скажем, рублевую монету времени Николая Первого, ну, совершенно не имеете в коллекции показатель этой эпохи. И это лишь одна из монет, которые сильно менялись в период этого правления. Скажем, в период правления Александра III беспортретные варианты монет сменились в Российской империи на банковские портретные монеты. Рубль 50 копеек, 25 копеек золотые 5 рублей и 10 с 1886 года и уже до конца существования Российской империи банковские монеты выпускались у нас именно в портретном варианте, до этого же более 90 лет в беспортретном, но получается, что на время правления одного императора приходится совершенно разные по внешнему виду монеты, ну и даже если взять приближенное к нам время правления Николая II и взять, ну скажем, только рублевые монеты. Портрет многократно менялся, на монетном дворе сменилось несколько ментсмейстеров, и каждый отметился своим знаком на монетах. Поэтому коллекционер, собирая исключительно лишь рубли Николая II, может действительно иметь в себя самую настоящую коллекцию. Ведь мы, таким образом подразумеваем монеты, знаковые Минцмейстеров АГ, ЭБ, ФЗ, ВС, да еще к тому же монеты заказанные на иностранных монетных дворах, а если к этому добавлять различные варианты портретов, коллекция увеличивается, а если еще собрать монеты по годам, хотя это совсем не просто, так как в некоторых годах монеты очень редки из-за небольших тиражей, коллекция становится и большой и нелегко собираемый, какие-то экземпляры можно поискать чуть ли не всю жизнь, ну во всяком случае некоторых номиналов. Видите, как много самых разных принципов коллекционирования существует и каждый сам может выбрать эти принципы для себя, ну и конечно же постепенно расширять. Большинство людей конечно начинают собирать Российскую империю с монет Николая II, потом чаще всего прибавляют хотя бы по монете каждого императора, императрицы, потом добавляют разные номиналы, потом уже разные варианты портретов, орлов, знакомец мейстера и таким образом даже по типажам, не говоря уж о годовых небольших изменениях, собрать достаточно полную коллекцию монет Российской империи, непросто решаемая задача. Но я думаю, тем интереснее коллекционировать монеты и тем больше возможностей каждому выбрать то направление, которое ему наиболее близко, наиболее ценно и отвечает его потребностям. Пусть ваши коллекции пополняются, а помогать вам в этом будет канал Заметки Мумизмата. Смотрите нас. Спасибо.